Рад всех вас приветствовать. У нас уже становится традиционной наша так называемая школа абитуриентов. Сегодня у нас будет четвертое занятие. Плавно двигаемся дальше. На предыдущих мы с вами посмотрели. Те, кто не видел, те, кто не приходил, они есть в записи. Можете посмотреть. Мы идем поэтапно, так сказать, проходим все основные стадии поступления в вуз. Да, мы говорим на, в школе абитуриентов, разумеется, с примерами на нашем ВУЗе, но, тем не менее, в целом алгоритм, который вы будете все проходить, неважно, в какой ВУЗ вы будете поступать. Мы с вами рассмотрели вопросы, связанные с тем, на каких критериях стоит останавливаться, когда вы выбираете ВУЗ, что такое портфолио, посмотрели на последнем занятии Какие бывают льготы, какие бывают конкурсы. И вот мы дошли с вами до этапа того, как вы подаете заявление. С одной стороны, может показаться, что подача заявления – это дело техническое. Ну, что там сложного, пришел, подал и все ждешь. Но на самом деле это очень важный этап, который на самом деле знаменует первую стадию выбора. Поступление – это выбор. И выбор, к сожалению, или к счастью, я не знаю, не только то, что вы выбираете, но и выбор, сопряженный с правильной оценкой своих возможностей. Если вы сделаете неправильный выбор, то есть сделаете ставку на те направления подготовки в те вузы, в которые шансов не то, чтобы нет, да, а они, по крайней мере, ниже, то, соответственно, вы э, таким образом сами искусственно ограничите себя. Да. И э, раз уж у нас такая, такой тематический день открытых дверей, э, как в одном из своих... Стихотворение и песен говорил Владимир Семенович Высоцкий. «Мне выбора, по счастью, не дано». Вот у нас, к сожалению, нам выбор этот дан. Хотя не для всех. И это самая простая ситуация. Они тоже будем говорить, что если у нас выбор нет, в этом отношении вообще вы, с одной стороны, счастливые люди, и это все хорошо. Итак, Поехали, четвертое занятие, выбор направлений подготовки и как правильно, такие советы от приемной комиссии, как правильно оформить заявление в части именно указаний тех программ, на которые вы поступаете. Значит, в чем идет фишка? Да. Где он у нас? Сейчас я попробую разобраться. Чем не листает? Техника бывает тоже разная. Моргнул, уже хорошо, да? О, значит, вот то, с чего, в чем собственно корень зла. Корень зла заключается в том, что в порядке приема установлены ограничения. Ограничение в плане того, что вы можете выбрать ограниченное количество, не более пяти направлений подготовки, направлений или программ подготовки в каждом из вузов, в, котором вы, в которые вы подаете документы. Если бы этого ограничения не было, бы, то у нас бы и занятий этого не было, но оно есть. И в этом отношении нужно определиться именно с теми пятью, которые, вы, знаете, которые вам нравятся, и при этом которые дают вам шансы на, на успешное прохождение. Естественно, мы сейчас с вами говорим прежде всего про бюджет, потому что когда речь идет про внебюджет, там вообще все просто. Там по минимальным баллам прошли, все, подаете заявление, и заключаете договор, все хорошо. Значит, здесь сразу оговорюсь, есть понятие, почему программ или направление, чем программа отличается от направления. На самом деле, бывает, программы и направления совпадают. Ну, например, вот у вас перед глазами, если есть маршрутки, можете посмотреть, у нас, например, направление социологии, оно совпадает с программой, там всего одна программа. А направление – это вот код. Например, да, здесь у нас педагогическое образование – это одно направление. Но в рамках педагогического образования может быть программа. Программа музыка, китайский язык, математика и так далее. И э, там, где программа одна и направление одно, они считаются синонимом. Там, где это не… Одно, например, то же самое, педагогическое образование, мы считаем по направлениям. То есть мы пять направлений подготовки, это может быть, например, педагогическое образование, и в рамках этого педагогического образования это может быть математика, математика, физика, музыка и так далее. Это все равно будет как одно идти. Это будет как одно направление подготовки. И вне зависимости это будет платное, бесплатное, очно, заочное, неважно. То есть чисто теоретически количество программ будет очень большое, может быть. То есть, это к тому, чтобы вы понимали, что вы можете продолжать подавать. Не просто пять программ из педобразования выбрали и все, и на этом успокоились. Нет, абсолютно нет. Вы можете, это всего одно направление подготовки. Вы можете на педобразование выбрать, там, например, кинуться на ту же упомянутую социологию, там, я не знаю, бизнес-информатику, это будет всего три направления подготовки. То есть это вот действительно такой нюанс есть. А общая стратегия, чем больше количество направлений вы охватываете, тем, естественно, в большем количестве конкурсов вы участвуете и больше шансов поступления на бюджет. Если ваша цель, приоритет именно просто поступить на бюджет хотя бы. Да? Но мы должны помнить, что в основе всегда будет лежать ЕГЭ, именно тот набор ЕГЭ, которые, с которыми вы приходите в ВОЗ. Потому что я не могу подать на направление подготовки э, и указать программы, если я не сдавал эти ЕГЭ. То есть, например, да, я не сдавал иностранный язык вообще в принципе по ЕГЭ и хочу подать на то же самое педобразование европейские языки, к примеру. У меня не получится это сделать, потому что набор ЕГЭ не позволяет. Но это еще полбеды. Значит, Что с ЕГЭ? Может быть не так, а к чему нужно быть готовыми. Вы, в принципе, уже все с ЕГЭ определились, те, кто собирается поступать, потому что запись закончена, и э, могут быть э, такие нюансы. Почему я всегда говорю, э, внимательно всегда смотрите э, правила приема того вуза, куда вы собираетесь поступать, потому что вот вам яркий пример. На э, один и тот же, на одну и ту же программу в разных вузах могут быть разные экзамены. Например, да, вот вы видите, если мы возьмем там ту же самую лингвистику, программа одинаковая, перевод перевод переводоведения, английский язык. Но у нас идет иностранная русская история, а, например, в Ленинском у коллег, у них иностранные русские общества знания. Перечень ЕГЭ, он отличается. Такое может быть, поэтому, если вы в одном вузе можете, например, подать, то есть, например, да, вы сдавали, например, историю, не сдавали обществознание, значит, соответственно, у нас вы можете подать на лингвистику, там не можете, то есть это вот такой вот нюанс действительно есть. Значит. Второй момент. Есть программы с дополнительными внутренними вступительными испытаниями. Так к этому тоже нужно быть готовыми. Вот в частности сегодня у нас практически все программы, которые представлены, идут с таковыми. То есть что это значит, о чем я э, здесь? Вы когда подаете заявление на эти программы, вы должны тоже для себя каким-то образом, так сказать, скалькулировать, что э, вы сможете сдать этот ЕГЭ, ну точнее не ЕГЭ, в данной ситуации это внутренние вступительные испытания потяните или не потянете. Бывает очень часто, у нас приходят ребята, которые по тем или иным причинам сдали только два ЕГЭ. Говорят, по двум ЕГЭ можно поступить? Нет, естественно, по двум ЕГЭ, по двум вступительным испытаниям поступать нельзя. Да, должно быть три вступительных испытания. Ну, исключение за, составляет то, как я говорил, если вы по этому предмету выиграли Олимпиаду, например, всероссийскую да, или министерскую, и у вас ЕГЭ больше 75 баллов, вы поступаете без вступительных испытаний, все хорошо, все замечательно, от нашего университета мы еще там 20 тысяч будем вам доплачивать, все хорошо, но если нет, то тогда мы говорим, вот если у вас есть соответствующий набор ЕГЭ, да, два этих попадают, то э, вы можете рассматривать, например, поступление, э, сдав дополнительное внутреннее вступительное испытание на направление, это прежде всего, физической культуры да, или творческой направленности. Э, например, рисунок можете сдать или общую физическую подготовку. Ну и здесь, соответственно, вы должны понимать, что вы этот экзамен должны будете сдавать. Если вы, э, откровенно говоря, не рисовали до этого ни разу, то, наверное, можно, конечно, попробовать выйти на экзамен, но шансы... Знаете, несколько лет назад я общался с, ну, в рамках мероприятия, это была, по-моему, выставка в гостином дворе образовательная, и подходила женщина с ребенком, она говорит, «Ой, а мы его увидели, вот у вас есть театральная. Я говорю, ну да, хорошо. А вот мы хотим там попробовать сдать там вот вступительную. Я говорю, ну не вопрос, проблем нет. Она говорит, только мы ни разу, никогда ничего, не, ничем подобным не занимались. Да? я говорю, честно, не пройдете. Она меня смотрит как на врага народа, такой, А почему? Почему? Вы? Я говорю, я не отказываю, но просто я знаю, какой у нас конкурс, что такое актерское мастерство и как бы если вы до этого ни разу не занимались. Да не вопрос. Я, вот, я всегда э, э, говорю, что попробовать можно. Да, бывает такое, да, бывает, что там скрытые какие-то таланты, такое бывает. Попробовать, конечно, можно. Но с точки зрения такой рациональной, скажем так, на 99,9% не поступите это вот как раз одна сотая процента что вот это будет какой-то там скрытый талант да? вот. и здесь вот например тот же самый например рисунок да? если вы никогда не рисовали то ну, наверное не получится хотя еще раз повторяю никто не заставляет точнее не ограничивает можете подать просто это будет дополнительное направление подготовки. Лучше, наверное, выбрать все-таки то, что, где вы там, сильнее, да, там, больше уверены. Наверное, ну, чисто теоретически, не для всех, конечно, но э, у нас вот в такой ситуации больше идут там, на ту же самую физкультуру. Хотя тут набор ЕГЭ немножко другой. То есть это нужно действительно иметь в виду. Значит, э, есть две ситуации. Первая ситуация, когда я не могу позволить себе по перечню моих ЕГЭ, я не могу позволить себе выбрать больше пяти направлений. Вот это самое хорошее с точки зрения э, вот, того выбора, о котором я говорил, ситуация, что здесь вообще ничего выбирать не надо. То есть я могу позволить себе подать документы только на два направления. Все, я прям сразу на два подаю и все. И вот ну, не заморачиваюсь. А вот когда у меня перечень ЕГЭ позволяет э, подать больше, чем на пять направлений, и вот эта ситуация на самом деле э, касается большинства случаев, потому что даже тремя ЕГЭ вы можете перекрыть очень много направлений, больше пяти. А если вы сдаете четыре, это вот э, было у нас такое занятие, я когда говорил, что… Э, если вы сдаете плюс один экзамен ЕГЭ, то есть не три, а четыре, это э, в два-три раза увеличивает диапазон ваших возможностей сразу, автоматом просто. Да? Там Сдали математику, э, общество знания и ну, русский, понятное дело, да? добавили к нему просто иностранные, все прям сразу хлоп, а если еще и историю, то все, там прям практически все. Да. Так вот, э, наш с вами речь сегодня будет идти в основном по второй ситуации, когда я могу себе позволить более пяти направлений. Потому что в первом случае, еще раз повторяю, здесь вы просто подавайте на все, и это как раз максимально возможный диапазон, который вы охватите. Значит, есть э, параметры, на которые нужно обращать внимание, как мы выбираем направление. Я сейчас буду говорить именно о такой технике математики, да, э, потому что... Вероятность поступления, это из области все-таки теории вероятности, математики, хотя я не математики, я в этом ничего не понимаю, но это просто вот из опыта да, работы приемной комиссии. Значит, есть параметры, на которые нужно обращать внимание, есть параметры, которые имеет смысл э -э, держать в голове, есть параметры, которые э -э, очень часто вы считаете важными, на самом деле они не важны, они будут вас только сбивать. Так вот, значимые параметры. Э -э -э, Параметр номер первый, да, это минимальные баллы. Естественно, на минимальные баллы нужно обращать внимание. Почему? Потому что если вы по минимальным баллам не проходите на это направление подготовки или на эту программу, то вы в принципе не сможете даже подать туда документы. На это. То есть вы по минималке не прошли. Это действительно важный параметр. На разные программы может быть разные минимальные баллы. Сейчас об этом тоже поговорим. Естественно, количество бюджетных мест. Принцип здесь какой? Чем больше количе, чем больше бюджетных мест выделено, тем больше шансов поступить. Все еще просто. Да? А средний, средний балл прошлого года, не а, минимальный проходной балл прошлого года. Почему? А, потому что средний балл меняется не так... Он меняется, Он не железобетонный, но это такой ориентир, потому что что такое средний балл а, зачисленных на бюджет, это люди, которые не минимальный набрали, а вот в среднем, вокруг среднего, это вы в центр, так сказать, попадаете по этому направлению. Он не так сильно будет меняться, как а, может быть проходной. Хотя, еще раз повторяю, в этом году, вот следующее у нас занятие будет, на следующем дне открытых дверей, где мы будем говорить про приоритеты, вот в этом году это будет одна из самых непредсказуемых приемных кампаний, честно. И еще один такой параметр – это изменение количества бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. Сколько было, сколько стало. Почему? Потому что, естественно, если вы смотрите, что, например, средний балл был, там, я не знаю, 92 балла и было 15 мест, а в этом году на эту программу, там, например, стало 40 мест, ну, скорее всего, балл будет ниже, потому что, ну, это чисто математика, да, чем меньше количество бюджетных мест, тем выше там будет балл. Все очень просто. А, значит, э, немножко примеров по этому поводу. Значит, минимальные баллы. Вот вам пример. Э, у нас один и тот же набор э, ЕГЭ на программы, например, э, педобразование европейские языки и спортивная журналистика и медиакоммуникация в спорте. Сдается иностранные русские общества знания. Но при поступлении на педагогическое образование минимальный балл по иностранному 60, по русскому 60 и по обществознанию знанию 60 а при поступлении на спортивную журналистику и медиакоммуникации это 50-55-55. То есть в рамках даже одного и того же вуза такое может быть, действительно. То есть я хочу подать, и перечень ЕГЭ у меня позволяет подать и туда, и туда, но я, там, например, у меня 57 баллов. К примеру, по обществознанию, да, и я уже на э, педобразование европейские языки уже не смогу подать, но ну, автоматически на это нужно обращать внимание. Если вы подадите ошибочно, там, опять в приемной комиссии, он скажет, что, ну, отклонит это заявление, да. Uh, разное количество бюджетных мест, то, что я говорил. Во-первых, по ВУЗам оно может отличаться, само собой разумеется. То есть, вот, например, лингвистик у нас их 20, в ленинском их 7. А во-вторых, это вот то, о чем я говорил. Uh, у нас, на, например, информатика с английским языком было 15, стало 17. То есть, чисто теоретически, вот этот вот средний балл, который прошлого года был, он может, может остаться такой же, но есть вероятность того, что если вы, например, до него не дотягиваете, пугаться… Вообще, в принципе, пугаться не надо. И вот, кстати, хорошее, а почему бы нет? Я каждый раз рассказываю эту ситуацию, когда несколько лет назад к нам подавал документы, а один мальчик у него был в сумме 150 баллов, 150 баллов то есть, ну, грубо говоря, если поровну, да, там 50 баллов. Он проходил на бюджет до самого последнего момента. Он, он, он причем понимал, что он не поступит, все нормально, он просто говорит, я все равно к вам буду поступать, даже на платный, пусть про на бюджете полежит. Ну, хорошо. А, поэтому здесь вот, ну, увеличение количества бюджетных мест на а, направлении подготовки в целом может а, понизить балл, может и не понизит, но есть такая чистая по математике, да. Соответственно, средний балл. Средний балл все очень просто. Чем выше средний балл, тем, соответственно, выше конкурс. Чем он выше был, тем, соответственно, меньше вероятность, даже если это будет соответственно, количество бюджетных мест выше чем на другой программе. Значит, та программа пользуется большим там, не знаю, спросом, популярностью и тому подобное. Вот те же самые сравнения. Средний балл, да, они близки, как вы видите, на педобразовании европейские языки и спортивную журналистику, рекламу, связи с общественностью. В одном случае 92, в другом 89. Но, кстати, в пределах среднего балла вот эта вот разница в 2-3 балла, это очень существенно. Несмотря на то, что вот как раз на там 30 с лишним бюджетных мест, а здесь, соответственно, 15. То есть такое тоже может быть. Да, обращайте на это внимание. Незначимые параметры – это вот то, что часто спрашивают, но можете про них забыть. Это конкурс, который был в прошлом году, и проходной балл прошлого года. Почему? Значит, по поводу конкурса. Поскольку вы подаете… Во-первых, в несколько вузов, а во-вторых, еще в каждом вузе на несколько направлений, то количество заявлений, которые у меня там есть, ни о чем не говорит. Ну, на самом деле, ни о чем не говорит. У меня, может, по, как я всегда там в приемной комиссии рассказываю своим сотрудникам, что, ребят, когда вы пытаетесь оценить реальный конкурс, считайте по головам. Все очень просто, да, у вас там общее количество, вот, например, условно, у нас э, около 1400 бюджетных мест, да? и там на каждой программе у меня уже там по 15, по 20 заявлений, там, э, человек на место, допустим, конкурс, а по головам я начинаю считать, а там всего 800. Почему? Потому что я подал на опять направлений подготовку, у меня один человек фигурирует и там, и там, и там, и там, и там. И там. И это не значит, что он туда поступит. Поэтому конкурс по э, подавшим заявления – это такая фикция. Вот раньше, давным-давно, когда вот я, например, еще поступал, да, э, когда можно было подать только в один вуз, только на одном направлении, сразу оригинал, это да, это как бы конкурс был реальный. Ты понимаешь, что э, конкурс там 4 человека на место – это уже круто. А тут там посмотришь, что… Там, 40, 50 заявлений, но он ни о чем. А, вторая часть – это проходной балл прошлого года. Вот эта часть, почему она не сильно а, вам в помощь? А, потому что вот эта часть, в отличие от среднего балла, меняться может очень сильно. Потому что а, проходной балл прошлого года – это сумма баллов, во-первых. Во-вторых, туда добавляются индивидуальные достижения. Да, и как кто придет, с какими индивидуальными достижениями, без каких индивидуальных достижений, как они скажут, он, он колеблется очень хорошо. А, ну, скажем так, если а, отклонение от среднего балла обычно составляет плюс-минус в один балл, то вот здесь может быть 10-15 баллов плюс-минус гулять. То есть это такой вот. Ориентир можно посмотреть, Да. Но они не сильно значимы. И средний балл по зачисленным, он гораздо более информативный. Не случайно, наверное, поэтому вот в мониторинге, если вы смотрите качество приема, да, вот на общей части была фраза, что у нас средний балл, именно средний балл да, по качеству приема является показателем качества приема ВОЗ, по которому мы вот занимаем там, ведущие места, первое место среди биологических, не минимальный проходной а именно средний на что нужно обращать внимание это вот та вещь которая полезна первое это наличие аккредитации именно аккредитация бывает такая ситуация когда открывается какие-то новые программы особенно да или там в некоторых вузах когда Программа, на которую вы подаете заявление, не аккредитована. Кто знает, чем это грозит? Диплом не выдается, диплом государственного образца. А в принципе, в принципе. Если есть бюджетное место, это угроза не сильно э, значимая. Почему? Потому что, э, особенно в государственных вузах, э, потому что наличие э, бюджетных мест и выделение бюджетных мест дается на неаккредитованное направление подготовки под обязательства до конца обучения, там точнее, даже если я ничего не путаю, не до конца обучения, а в течение ближайших двух лет получить эту аккредитацию. Но э, мы сталкивались, к сожалению, с такими ситуациями, еще раз повторюсь, это больше относится, правда, к негосударственным вузам, когда приходили ребята, а, там, например, уже в магистратуру собирается поступать с дипломом которые не имеют права выдавать диплом негосударственного образца. Это аккредитация. И вторая часть, она полезная, в принципе, не знаю, насколько вы на нее обращаете внимание, это описание программы на сайте. Потому что вы не просто выбираете программу «все-таки». Да, наверное, «все-таки», несмотря на то, что пляшем от ЕГЭ, но мы выбираем программу «все-таки», чтобы… Ну, чего-то получить, да что-то интересное, полезное, да, чтобы как-то эти навыки. И в большинстве вузов есть такая вещь, как описание этой программы представленности на сайте. То есть, вот, например, да, тот же самый Ленинский. У них есть описание образовательной программы на сайте, пожалуйста, вот типа профессиональной деятельности, области, сферы профессиональной деятельности, виды практики они перечислили, то есть... Читаем, смотрим, нравится, не нравится, обращаем на это внимание. Потому что есть какие-то вещи, да, если, как это оформлено общими фразами или что-то конкретно сделано. Это полезная информация, потому что, как я всегда говорю, если мы знаем, чему мы учим, мы это можем четко объяснить. Если люди не знают, чему учат, они четко этого объяснить не могут. Да, вот, э, у нас есть на сайте, то есть у нас вот есть руководитель программы, какие курсы вы будете изучать, на каком курсе какие предметы. Можете потом по сайту полазить, может быть отдельная там, тема. Какие у нас партнеры, там, базы практик конкретно э, не открываются, можете посмотреть все эти регалии этих преподавателей. Да. Э, насколько четко выстроен там учебный план, можете посмотреть, пожалуйста. Описания, они есть. Есть вузы, у которых я даже не находил описания образовательных программ. А, ну, бывают такие вещи, да, но, а, еще раз говорю, с одной стороны, может быть не криминал, но такие интересные вещи, потому что вы должны определиться здесь, на берегу для себя. Это такие мелочи, которые, может быть, а, на что-то там подтолкнут, там, знаю, и -то, тому подобное. И самое важное, на самом деле… Вот здесь я э, ухожу в область иррационального. А лучше из программ выбирать прежде всего, это когда вы выбираете программу, вы же приоритеты, прежде всего обращайте внимание не столько на то, что модно и престижно, а на то, что нравится вам. У меня были случаи, когда люди поступают на программу, даже на бюджет поступает. А потом понимает, что ну, не их это просто. Вот вы когда начинаете заниматься каким-нибудь делом, которое вам не нравится, потом вас уже начинает не знаю, трясти от этого. Что... И вроде как бы и получается, но ну, не хочу я этого. Да, вот там. Есть у кого-нибудь вот такая вот фишка, что в школе есть предмет, по которому вроде хорошие оценки, но вы его не любите. Вот часто такое бывает, согласитесь. Да? А это вот такая вещь, что вы поступаете не просто поступили. Вам 4 года этим заниматься, а потом еще и я не знаю там, как знаете, очень часто бывает, что я хочу быть ветеринаром. Я люблю собачек и кошечек. До первой операции, когда эта собачка кошечка визжать начнет, там, не дай бог, да кровь, боль и все остальное, и еще полпальца оттяпает. Ну, сразу любовь к собачкам, к кошечкам как-то, наверное, поутихнет, возможно. Да? Я не буду ветеринаром, я буду живодером, например. Вот. А, то есть, вторая то есть, первая часть, я э, никогда не забуду, у меня была студентка, она, значит, собиралась поступать к нам на социологию, проходила на бюджет причем, и приходит, говорит, нет, я не пойду, я пойду в другой вуз, я пойду на экономику там прохожу. Ну, хорошо, забрала документы, ушла. Сентябрь месяц. Она в слезах возвращается, говорит, а можно мне обратно? Я говорю, в смысле? Она говорит, там одна математика. Я говорю, а, ну, экономика, логично, по-моему, да, что экономика, она вся на математике строится. Она говорит, нет. Я думала, экономика – это, ну, это красиво, там, диаграмма, финансы. Я говорю, ну, финансы, они из чего считаются? Нет, и в результате она, значит, поступила через заочно, потом перевелась на очно, но уже на платную, отучилась на социологию. То есть есть такая вещь, когда, согласитесь, мы пока не попробуем, мы еще не знаем, что это такое. И есть еще один момент. То есть, во-первых, может не понравиться, да, а во-вторых, то, что престижно модно, это сейчас может быть престижно модно. А что будет через 4 года, я не знаю. А если вы ну, как бы на алтарь кладете модность, престиж, но при этом не желаете, а еще и через 4 года это уже не модно, не престижно, ну, не знаю как-то. Да? Вот я, когда поступал в свое время, реально был пик моды на экономистов. Был прям экономист и пик. И тому подобное. Да? И, а потом, я уже когда учился в университете, что мы, когда начинали разбирать, вопросы там, социологии, социального управления, вот эти вещи. Я наткнулся на исследование, которое в 1989 по году, по-моему, проходило, оценивались крупные корпорации, международные корпорации, лидеры рынка. И исследование было посвящено как раз анализу экономических показателей, потому что считалось, что да, экономические показатели, экономические преимущества а Это как раз фундамент успешности бизнеса и тому подобное. И оказалось, что ни одна из этих компаний не выполняет лидирующих характеристик по экономическим видам деятельности. Когда стали разбираться, выяснили, что а на самом деле не в экономике дело, а дело именно в менеджменте и в управлении, в то, как они управляют. Там был резкий крен, что давайте… вот упорно начинать именно социологию изучать, наконец-таки, да, и все остальное. То есть это такая вещь динамичная, что будет через 4 года, неизвестно. Поэтому э, очень печально было видеть, я помню, одна девочка собиралась к нам, но родители отговорили, что нет, ни при каких обстоятельствах ты здесь не будешь учиться, там слезы и все остальное, не знаю, чем дело закончилось, документы она забрала, не пошла к нам, хотя проходила, не знаю там чем. Просто если это не ваша, ну, ну и не надо, наверное, может быть. Да, для подстраховки, ну, по крайней мере, это не первым приоритетом, наверное, надо ставить. Потому что если вот в первую очередь хочу быть экономистом, но ну, в математику я терпеть не могу, ну... Такое насилие над личностью. И э, вот, вот такие финальные небольшие советы перед тем, как прийти, перейти к уже вопросам обсуждения. Значит, часть первая. Еще раз говорю, начинаем всегда с изучения структуры приема в УЗИ. То есть, какие программы вообще есть? Если вы знаете, какие программы есть, вам легче уже сориентироваться на какие программы, какие ЕГЭ сдаются. Может быть, заранее для себя в том числе так сказать, отметить тот набор программ, на которые вы планируете подавать заявление. Подумать заранее, причем никто не мешает вам делать это уже сейчас приблизительно там отобрать программы и проставить условно для себя там приоритеты, если я буду подавать заявление, куда я в первую очередь буду ходить и так далее. Посмотреть описание этих программ, там пообщаться, может быть, с представителями ВУЗа. Да. Отзывы никогда не советую читать, по одной простой причине, что они часто бывают субъективными. То есть, ну, вот, как сказать... Я могу быть обиженным на ВУЗ, потому что там, я, не знаю, я не ходил, занимался своими делами, и они мне за отчислили такие. Да? А у плохой ВУЗ я не доучился, меня гнобили и все остальное. Предысторию, естественно, я не рассказываю. А вот э, описание программ, да, э, там, я не знаю, пообщаться там с представителями, вот как если вы сегодня ходили на презентации этих программ, да, в том числе. Э, можно под, э, воспользоваться подбором программ заранее по ЕГЭ, так называемые калькуляторы ЕГЭ. У нас он на сайте, есть практически у всех вузов, кстати, эта штука есть, работает, заранее посмотреть, на какие... какие Программа вам подходит под тот набор ЕГЭ, который у вас есть. Да? А не стесняйтесь, еще раз повторяю, не стесняйтесь общаться с приемными комиссиями, потому что чем больше… Я еще раз вот честно скажу, что я до сих пор не знаю, как пойдет этот прием, а, потому что изменения в законодательстве продолжают сыпаться а, и сказать сориентироваться весьма не, не просто бывает и честно признаюсь у нас тоже такие ситуации бывают когда нам задают какой-то вопрос и я не знаю как на него ответить мы посылаем запросы там в у меня Минобр что как бы ребята вот что нам делать с этой ситуацией да такое тоже бывает но тем не менее а для увеличения Вероятности поступления подаем на максимальное возможное количество. Вот можете себе позволить 5? Прямо вот на все 5. Не стесняйтесь. М -м -м, больше вероятность поступить. Да? А, вот это вот вещь я специально обозначил. Помним, что учиться 4-5 лет – это вот к вопросу, что будет, если вы поступите не туда, куда лежит ваша душа. Вы будете 4-5 лет мучиться. А, а вы там, ваши дети… Ну, с одной стороны, система высшего образования, наверное, должна давать определенную степень э, психозов, неврозов и нервных срывов. Да? Какой же человек без высшего образования не псих? Но с другой стороны, все-таки, наверное, хочется, чтобы это было как-то более комфортно. Да? Вам, вам здесь учиться, вот атмосфера какая-то и тому подобное. И э, не бойтесь сразу подавать на внебюджет. Есть какой-то был страх, что я не буду подавать на внебюджет и тому подобное. Вы просто сэкономите себе времени, и есть еще такая вещь, вот, что человек может просто забыть. А сроки приема, они все-таки есть и на внебюджет в том числе. То есть я думал, что подал, а на самом деле забыл. А так он висит и висит. То есть никто вас на внебюджет насильно заставляет... Э Зачислять не будет. Даже если вдруг кто-то вас насильно зачислит на вне бюджет, если вы не заплатили денег, то, ну, хорошо, да, я имею право. Это не, не ограничивает, я у вас там числюсь, да, допустим. Вдруг вы еще диплом получите бесплатно. Да, если будут говорить, что вы должны заплатить, а что я буду платить, ребят? Я там не появлялся, вы мне должны отчислить за него плату. Да? То есть, э, более того, я вам скажу, что э, вот, э, вот это вот появление согласия на зачисление, оно было продиктовано прецедентами несколько лет назад, как раз когда зачислялись, было сложно разобраться, но вне бюджета оригинал не нужен, кого куда зачислять. А некоторые вузы просто вот, чтобы э, никого не обидеть, они прям вот скопом зачисляли, Потом делали отсечку, там, например, в течение 15 дней, если оплата не поступила, значит, считается, что этот человек не учится, они их отчисляли потом. Здесь ничего страшного нет, да, не стесняемся. Хуже, когда вы захотите на вне бюджета, потом подумали, точнее, узнали, что сроки подачи документов уже завершены, поэтому здесь ничего страшного, собственно, в этом нет. Вот, это вот такое краткое содержание нашей сегодняшней, Школы абитуриентов, у нас останутся два занятия в рамках Дней тематических дверей, тематических дверей, все, да, мне пора как раз к логопедам. Это вопросы приоритетов, следующий день открытых дверей, следующая школа, и финальное, это цифровые сервисы приемной комиссии, как подается заявление, где что смотреть, кто что придумал. Вопросы. Значит, смотрите, по поводу вопроса, как можно оплатить обучение. Оплата обучения, я, естественно, буду говорить про наш вуз, про другие не скажу. У нас за условием зачисления является заключение договора, и оплата идет либо по семестрам, либо, соответственно, можете сразу за все обучение заплатить. По поводу возможности оплаты по месячному. И э, предоставление такой, таких условий. Э, у нас для зачисления, как минимум, все равно вы должны оплатить полностью первый семестр. А потом после зачисления есть такая вещь, э, была предусмотрена, что вы можете подать заявление, соответственно, э, в наш план ФИН, э, сказать, что... Просьба разрешить мне, например, помесячную оплату. И в случае собственно, положительного решения да, вам выставляется, я так понимаю, уже график платежей помесячная. Да, и это, насколько я в курсе, в общем-то решаемый вопрос. Но для зачисления изначально первый семестр полностью. Ну и сразу, если есть вопросы, естественно, там они часто бывают. Материнский капитал тоже, само собой разумеется, материнский капитал, образовательные кредиты. То есть форма оплаты здесь не важна. И что? У нас э, есть в документах, насколько я помню, э, в вот документы приемной кампании, когда вы заходите на сайте, там есть приемные кампании предыдущих лет в архиве. И там есть структура приема, можно сравнить. Вот. Но э, за остальные не скажу. Вузы. Да, по программ... значит, смотрите, аккредитация, сразу говорю, за наш ВУЗ, у нас аккредитация есть по всем программам. Аккредитация на самом деле проходит не по программам, а по направлению подготовки. То есть, вот, вот указанная да, юриспруденция. Она у нас аккредитована, она у нас есть давно. И какая там программа реализуется, если меняется название программы, это никак не влияет на наличие аккредитации как таковой. Вот юриспруденция у нас аккредитованное направление. А обычно, значит, здесь такой, когда внедряется новая программа, когда появляются у нас новые программы, которые не было раньше. Что происходит с конкурсом на эту программу? На самом деле это такая вещь серия серии 50 на 50, но обычно, обычно появление новой программы всегда сопряжено с анализом потребностей и с тем, что выражаясь таким просторечием языком, зайдет. То есть, чисто теоретически это делается для того, чтобы э, подстегнуть интерес, спрос на эту программу. И э, изначально, номинально можно, наверное, рассчитывать, что конкурс будет чуть выше. Но, как по факту, как вы понимаете, да, не только мы стремимся идти в ногу со временем, другие вузы тоже могут соответствующим образом отреагировать. Поэтому вот, вообще в любом случае ориентироваться на то, что будет точно так же, как и в прошлом году, в принципе, наверное, вряд. ряд. Да. Здесь, скорее всего, это именно такие вот рамки ориентира. Скорее всего, мы рассчитываем, если в частности, например, то же самое юриспруденция, мы рассчитываем, что за счет изменения новых программ чуть-чуть все-таки спрос увеличится. Насколько? Не думаю, что прямо капитально взлетим, да, потому что все-таки, давайте будем честными, для юридического образования есть профильные вузы, прежде всего, да, та же самая Кутафинская а, академия, но, возможно, чуть-чуть так, рискну предположить, что, может быть, там бал, пол, бал полтора так изменится в плюс. А может и нет, не знаю. Распределение – то, которое, значит, окончание обучения. Да, действительно, раньше была система распределения выпускников вузов по, насколько я понимаю, по всем практическим направлениям и тому подобное. Сейчас этого нигде нету. Значит, как такового распределения и при трудоустройстве его… Условно может давать только, если вы поступаете по целевому направлению, потому что вы заключаете договор, собственно, с организацией, которая готова вас потом взять. Все остальное, э, такого нет. Но, значит, как этот вопрос решается? Во-первых, с формальной точки зрения у нас есть в УЗИ отдел практики трудоустройства, э, который аккумулирует запросы от работодателей и который э, является держателем вот этих всех практик. Во-вторых, вне зависимости от того, на какую программу вы поступаете, у нас существует в обязательном порядке практика студентов. Во время этой практики наши партнеры, базы практик – это потенциальные работодатели. Они, в свою очередь, отсматривают, рассматривают как потенциальных работников ребят, с возможностью дальнейшего трудоустройства. В-третьих, особенно речь касается про педагогическое образование, мы находимся в единой системе московского образования. У нас учредитель Департамент образования и науки города Москвы. И, соответственно, как бы, ну, в какой-то степени можно сказать, что московская школы это тоже одна большая наша сетка. У нас я врать не буду, где-то наверное порядка около 80 процентов, наверное, коэффициент трудоустройства наших выпускников. Остальные, в основном, они идут там продолжение обучения в магистратуру поступают, да, вот все, что с этим связано. Я, на самом деле, если честно, скептически немножко к трудоустройству, к распределению отношусь. Почему? Потому что если поставить себя на место работодателя, мне неинтересно, когда мне кто-то распределится. Мне интересно отобрать из наиболее достойных людей. Исключение составляет, если только у меня, в принципе, народу не хватает. Ну, собственно, кстати, к вопросу, а как это было раньше, там, в советской системе, распределяли же на Дальний Восток, в Сибирь, там, да, а, не в Москву распределяли, Москву это по блату уже распределение. И я думаю, если сейчас вернуть систему распределения, говорит, да, хорошо, ты вот, значит, ты будешь в Хабаровске, значит, ты поедешь а, куда-нибудь а, в деревню подворонешь, там учителей не хватает, все будут говорить: не не не, -не, -не, -не, -не". Еще есть вопросы? Если вопросов нет, тогда еще раз всем большое спасибо. Действительно очень рад был вас всех видеть. И на этом наше взаимодействие, я надеюсь, не закончится. Можете приходить, можете смотреть дни открытых дверей, общаться в приемной комиссии, в чатах. И желаю всем вам успешного поступления, и еще раз говорю, не стесняйтесь задавать вопрос. Я не хочу быть полковником, которому никто не пишет. Всем спасибо, всем до свидания.